А тему о нарушении Трудового кодекса мы сейчас обсудим с нашим экспертом, юристом, директором Центра финансовой культуры Еленой Феоктистовой. Она с нами на телефонной связи. Доброе утро, Елена, слышите ли вы нас? Доброе утро, да. Я Доброе утро, Елена. Скажите, пожалуйста, насколько эффективно сегодня работает современное трудовое законодательство? Я могу говорить только о позитивной тенденции. Это связано и с активной политикой государства, которая способствует упрощению процедуры рассмотрения трудовых споров, а также делает все возможное, чтобы граждане могли получить правовую защиту квалифицированно. Например, люди освобождаются от уплаты госпошлины, если дело передается на рассмотрение в суд. Существуют специальные органы, которые способствуют э, решению этих вопросов абсолютно бесплатно для граждан. Скажите, пожалуйста, а есть ли разница защиты прав работника, который трудится на частных предприятиях или на государственных? Защита, конечно, везде одинаковая, но в малом бизнесе, так скажем, крупный бизнес строго соблюдает законодательство, как и госпредприятие. Но в малом бизнесе часто можно увидеть нарушение трудовых прав граждан. Ну, в частности, это может быть связано со сверхурочной работой. Очень часто людей нагружают несколькими обязанностями, так скажем, совмещение должностей, но оплачивают зарплату как одному сотруднику, а не как двум. А в таком случае что делать? Обращаться или в комиссию по трудовым спорам, или даже в трудовые инспекции государственные, которые существуют в каждом регионе, и у нас в городе Санкт-Петербурге тоже они есть абсолютно бесплатные, можно позвонить по горячей линии и рассказать о своей ситуации, и там получить квалифицированную помощь. Елена, а вот такая организация, как Профсоюз, все мы знаем это слово, сейчас работают ли профсоюзы? Да, конечно, они работают. Более того, они поощряются государством. В трудовом кодексе у нас даже выделена целая глава, посвященная работе профсоюзам. И работодатели обязаны считаться с мнением профсоюзов, а также с как сказать, способствовать их созданию. Вы рекомендуете вступать работникам в профсоюзы? Действительно, профсоюз может защитить их права? Вы знаете, я рекомендую с точки зрения защиты прав и с точки зрения плюсов, которые дают эти профсоюзные организации. Они способствуют и улучшению качества труда, и вообще даются какие-то дополнительные социальные гарантии. Это всегда очень приятно. Елена, вот недавно было опубликовано исследование социологов, в котором в том числе говорится о том, что большинство жалоб на нарушение Трудового кодекса происходит в крупных городах, причем чем Город больше, а в частности, Москва или Петербург, тем больше тем. А да, маленьких жал... ситуация лучше. Да, это связано только с тем, что просто людей в больших городах больше. Как вы думаете? А, вы знаете, мне кажется, это связано именно с обязательствами по минимальным оплату труда. Дело в том, что в больших городах больше требований к размеру зарплаты, а малый бизнес, он старается, конечно же, экономить для того, чтобы удержаться на плаву. И, возможно, именно с этим и связано то, что работодатели начинают злоупотреблять правами граждан, и, вот, как я уже говорила, на одного сотрудника назначают на две должности, например. Спасибо а огромное, Елена, за ваш комментарий и за то, что поделились с нами информацией о позитивной динамике.